Yeah. <laughs> Нет, это не <свес> В Антарктиде льдины, землю скрыли Льдины в Антарктиде за пурга. Здесь одни пингвины прежде жили Ревниво охраняя свои снега Ревниво охраняя свои снега Как-то раз пингвины в полном сборе К морю на рыбалку побрели гурьбой Странную картину. Будет. И откуда ветер напрягнал гостей Видит, как на льдину сходят люди Впервые повстречали они людей Впервые повстречали они людей Люди испугнули песней гонкой, Тишины разрушит многолетний плен Небо затянули сетью тонкой Развесить по своих антенн Развесить по Но теперь в пингвинах нету страха Радио послушайте, они хотят И Шилен Гичина в черных фраках Часами у поселка они стоят Часами у поселка они стоят Ходят строим троем длинным, выгнув спины Заняты гимнастикой по утрам